Всем привет на канале Соплей. Мы начинаем игру Ghost Watchers на высоком уровне сложности с двумя модификаторами. Здравомыслия ставить не хочу. Хотя, с другой стороны, нам же нужно быстрее подкачаться. Может быть и стоит ее поставить? М -м -м. Ладно, мы не будем ставить, пока попробую хотя бы просто на высокой сложности. Э -м -м. Расскажу вам по секрету. Это моя шестая перезапись. Поэтому поставьте лайк. Напишите комментарий. Я вам объясню, почему я перезаписывал. Во-первых, дом на болотах. Мне очень карта эта понравилась. Очень необычная. На этой карте я нашел призрака Дзенши. Думаю, вау, классно, классный призрак. Материализовал его. И захожу в дом, а его нету, он пропал. Не взаимодействовал со мной вообще никак. Я его звал, я думаю, как мне его найти? Я нашел зеркало, посмотрел, где он. Нашел эту комнату, пришел к нему, начал его звать, а он не выходил. И в итоге, я так понял, что он, там, короче, он застрял в какой-то кровати, что ли, я так понял. И не мог выбраться. Я ему... Сейчас, секунду. Где-где? Можно выше? Выше. Минус, минус, большой минус Я ему говорю А, точнее, не говорю Я ему это Начал кидать в него всякие бомбы Он не выходит Ну в итоге реально он застрял и просто не выходил Вторая катка у меня была тьма Я только думаю, ну ладно Думаю, ладно, еще тьма, поймаем мы ее В итоге Моя тьма Не дала мне черепок то есть, пятую проклятую вещь. Я весь дом обыскал. Я чуть с ума не сошел. И в итоге... Жрать леснов. У меня такого нету. И в итоге, короче, да? Понятно, да? Прошу спеть записывать, потому что, ну, просто-напросто я не смог его поймать. А, третий раз я уже пошел на эту карту. А как уток. Стойте вошло упирается он передо мной стоит прикол да да ты чё видели он передо мной стоял так доска значит у нас 500 э, 500 тысяч да вроде так доска движется в угол старший череп нарисовал э, блокнот череп нам это ничего не дало Куклу он поднял и опустил. Поднимает куклу. Хорошо. М, классно. Вот, короче, что еще я перезаписывал? Почему? Потом мне попалась тьма. Я ее уже не захотел ловить, потому что ну такой легкий призрак на самом деле. Там его его сгнать на пять шагов всего. Думал, ладно, перезапишу, выйду. Потом мне попалась марионеточка. И я такой, наконец-то Давайте посмотрим, кстати, что нам это защищает хотя бы Иисус защищает Святая вода А у пожирателя снов, святая вода Иисус не защищает Ладно, святая вода на все, так скажем, случаи жизни Ну и вот Такая вот фигня произошла а, Маринетка меня убила Не стал выкладывать В прошлую катку захожу, до этой, которая сейчас идет А призрак мне только говорит Гостка, не толк а призрак мне говорит. Мол, я опять тьма. Я такой, да что ты? До свидания. Вот и все. И как получился с каточком. А, вроде как следов я никаких не наблюдал или мне показалось. Сейчас я еще раз, конечно, пройдусь, просто погуляю. А, у меня есть один слот, я могу что-нибудь туда принести. Угу. Зеркало мы не трогаем. Нафиг, нафиг. И в подвальчик спустимся, просто осмотримся. В общем, если сейчас не поймаю призрак, то я все. Ну, блин, реально 3 часа сидеть записывать какой-то 30-минутный ролик, то прям. Вот такая вот работа. А, сработала защита от утаскивания. Браслетик мой работает. Считаю самое лучшее вложение средств. А... Я что-то не, на... не наблюдаю ни одной игрушки. Ну хорошо, череп нашли. И не игрушки, а не наблюдание одного этого. Проклятого предмета. Неужели? Надеюсь. Нет, ну нет. А у меня просто предположение, что там дом на болотах, он просто забагованный. А, мне показалось, все лежат, прикиньте. Я такой думаю, это что за подарок? М -м -м. Так, а в итоге что он нам ответил? Гост, can не толк. Коин не толк, ГОСТ. Кой не толк. А, следов не оставляет, кстати. Это утопленница. Утопленница. А, ну и спокойная утопленница. Все. Что нам еще надо? Точно утопленница. Телек сидела, смотрела. Увидела, что я пошел, сразу выключила. Ближалка пожиратель сновки. Ладно, утопленница тоже неплохо. Я утопленцу ловил, но я не ловил ее новую. Посмотрим, как она взаимодействует с нами будет. Так, поимка призрака. Ну, там мы святую воду убираем. Берем Иисуса, берем факел и, наверное, берем сразу пушку. А, нам не хватит места. А зачем нам камера? А, нет, камера нужна. Камера нам... Так, мы, получается, нашли там всего лишь две вещи. И на первом этаже насколько я понимаю у нас больше их не видно точнее я их не видел стоп а что у нас надо святая соль Надо было сразу святую соль взять ну ладно обкидать ее мы всегда успеем нам нужно сначала найти вещи вот это моя комната любимая кавычка да а, камеру не выкидывал потому что сейчас буду еще смотреть эти Ладно, пойдем скинем Интересно, а призрак, он бегает, топает или налетает? Или только это мне интересно? Так, ну пока что мы нашли две Там, получается, у нас что, лежит маска Сейчас мы заберем факел Ой, свечку поджег случайно Извините Господи Уйди. И не заходи сюда. Так, ну это понятно. Это я знал, да? Как говорится, опыт он такой. Ой, сколько у нас здесь всего. Ой, так вот тут две вещи у нас. Так, пока что так сделаем. Еще две вещи унесем. И лестничка, наверное, еще. Да, отлично. А нет, стоп, подождите, не отлично. А нет, все отлично. У нас получается полный комплект. Все, нам больше камера не нужна. Теперь мы идем в поисках эктоплазмы и параллельно мы начинаем ее немножечко унижать. Все, камера нам не нужна. Так здесь есть. Ага. Видите, я уже по памяти умею определять, где находится эктоплазма. Так, ну ладно. М -м -м, берем пистолет и берем... Какая соль? Святая. Так, нет, это мне надо. А мне все надо. Подождите, мне вот это не надо. А, нет, надо, все надо. Все правильно. <шум> так, идем в дальнюю комнату. А, нет, она здесь... Ой! Открой эту дверь Ты что, меня решила напугать? Не получится У меня иммунитет к таким испугам, понимаешь? Все Мы не боимся тебя Святую соль мы сейчас берем А, и это Что? А, это еще и штука злит ее Ну, блин Ну, ладно, придется тебя разозлить Что там ремонт делать решила? Слышали? О -о -о! Вы видели эту наглость? Она украла мой пистолет. <с> <с> Я этого не прощу. Реально. А как мне теперь его найти? Ты не могла факел украсть. Ты что воруешь-то? А вон лежит. Спасибо, что хоть недалеко унесла. Не, ну я, конечно, вообще офигел. Все, мы тут делом заняты. Не мешай нам. Не мешайте нам, пожалуйста. Тут люди работают. Сейчас, секунду, я сразу перекину. Фа... Блять. А у меня соли нет в руках, черт. Так, что еще? Открыть 5 кранов с водой? Ладно, это... а у меня два всего, да? А еще еще надо колба с пеплом везувия. Нет, короче, я не буду это ничего брать, потому что она утаскивает это все дело. Хотел все это дело натаскать. По красоте сделать. Воровка. Ой, воровка какая. Все, я здесь. А что толку, что я здесь? Ну мне тут штуку надо ждать, пока перезарядится. Я могу ее пойти выставить на улицу и пойти поискать пока что еще одну. Ну так, ну хоть она и здесь осталась, типа секунд 10, но мне нужно уже Так, у меня есть подозрение, что это может быть какая-нибудь лестница. Ну вообще, на самом деле, скорее всего, это уже будет первый этаж. Это не лестница. Так. На! Она за мной пришла. А, стоп, а где я ее ударил? Вот здесь, да? Опять сперла. Я слышу, как она его несет. Стоп, нет, пожите, я заблудился опять. Воровка! Она его. Короче, больше я пистолет не оставляю. Вон, летает. Куда ты его сперла? Капец, конечно. Подождите, надо же эту воду включать, да? А здесь вода есть, а здесь воды нету. Но я так предполагаю, что если он так болтался, то значит, он унесла на первый этаж. вот это бы уносило бы лучше. Я, конечно, вообще не понимаю ее. Пять крас с водой откроем. Есть предположение, куда она могла его нести? Давайте, давайте. Давайте, меня. скорее всего сверху а куда ты его унесла обиделась вот он. вас думаешь я его не найду так вот пошел поискать типа ща найду все будет нормально стоп а где Я не понял сейчас. А куда из свет света я делал? Подождите. Я его там не оставлял. А вот он. Я его сюда не ставил сто процентов. Что за магия с этой игрой? долго набирает так поймите мы наверное скинь а подождите стоп, стоп, стоп. она меня заперла здесь все открывай а, а, а, а, так мне нужно короче она что-то даже Никакие мне не делает интересно больше я этот пистолет ей не отдаю. Я его буду скидывать. Вообще здесь, наверное. Так, э, сколба с пеплом визуви. везуве. Мы Оба. А что, темно стало? А, я фонарик выключил. Здесь есть? И думаешь, меня можно напугать? Да, о нет поджите я где вообще потерялся стоп А да все правильно а не появилась интограмм на ее месте а вот она Ой какое неудобное место так отлично мне нужна пушка мы идем за пушкой не ловим последнюю пучку сейчас мы подождем тогда когда она перезарядится так получается закрыть все краны в доме она в принципе уже перезарядилась закрыть все краны в доме сейчас мы по первому этажу быстренько пробежимся у нас в принципе защита есть а, тут у нас тишина не надо Ну ладно я думаю что можно и поймать если она оттуда пойдет. Отлично. Она стоит она стоит за мной. Она стоит у за мной прям. Пошла вон. Я на такое не собирался. Не договаривались с тобой. Я же везувие использовал пепел. Колбу, точнее. Так, все, у нас получается э, колба с пеплом везувия. Сделать фото рисунка и забрать с собой машину. А что там потом? Святая вода, ладно. Ритуал пентаграммы. А, пойду сфоткую рисуночек, и там где-то была у меня еще игрушка. И надо Да. Отстань. И игрушка у меня была, а, ну наверное, в детской, да? О, О, я я... А вот туда еще? А где еще? А вот на ну, игрушку где еще здесь нету воды мои любимые комнаты здесь нету воды я не понял сейчас Ой, ой ой Не догонишь, не догонишь, не догонишь Так, ладно, у нас получается шмоточка взята Осталась у нас святая вода И, в принципе, мы готовы к ритуалу пентаграммы А что нас еще защищает? А гранаты вообще не защищает, да? Ну ладно Ритуал пентаграммы готовы Блин, уходим Хотел красиво сделать, блин Так вот, поспешишь, людей насмешишь Ладно, 50 это немного У меня что, 5600? Откуда? Я же ни одной игры не выиграл до этого Откуда у меня деньги? Они что, мне дают деньги, когда я начинаю играть? Ладно, будем ее искать В принципе, у нас осталась Святая вода, ритуал пентаграммы. Это ничего сложного Нам просто надо сейчас, чтобы она пришла и все. Так скажем, нам нужно ее найти. Гост Айкэчю. Анкая. Что ты сейчас сказал? Я к тебе приду. Так, ну я думаю, что мы ее поймаем. Предрассудков. Кстати, это можно забрать О, где-то здесь. Эй. Давай. Заходи. Или ты отсюда. Не, тут закрыто. Какой-то звук, звук такой. Ну, давай уже. Приходи, ко не. Гост, ай-качи. Ай-качи. Гост, ай-качи. Ай-качи. Гост, ай-качи. Ай-качи. Ай-качи пошла вон Эй! и мы берем получается вот эту штучку и идем конечно же куда конечно же ловить там измерить температуру призрака было помните надо будет измерить сумбросочку Ой-ой-ой, я пропустил, ладно Сейчас розочку закинем сразу Ай! думаю это сюда а -а -а! напугало не надо больше все все угадал но ну, привет дорогуша укое Блин, вот ее сделали белым свечением не очень смотрится. Вот эти волосы белые, видите? Может быть, у меня, конечно, что-то с графикой. Так. Там написано замерить температуру призрака. Сейчас мы ее померим. Сейчас мы сходим за этой штукой. Нет, точнее, я посмотрю, конечно, выполнил задание или нет. Так, задания у нас все выполнены. Температуру призрака. Женщина. У вас нездоровый внешний вид. Вы больны? Ладно. Хватит развлекаться. Наконец-то! Наконец-то! Получилась интересная кадочка. Всем спасибо за игру. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Это очень важно для меня. Как для развивающегося, так скажем, стримера-ютубера. Поэтому всем спасибо. Всем пока.